Нежная, сочная и аппетитная дорода, запеченная в соли в домашних условиях станет отличным вариантом не только ежедневного, но даже праздничного стола, она подойдет к любому гарниру и салату. Этот удивительно простой рецепт придется по вкусу всем любителям быстрых и вкусных блюд, если вы еще не знаете, как сделать дорода, запеченную в соли, тогда запоминайте рецепт. Досмотрев видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. Один, вариантов, как приготовить дородо, Запеченную в соли существует несколько. Один из них, это используя мокрую соль, как в данном случае. Для этого в соль нужно добавить яичный белок и постепенно вливать воду, чтобы довести соль до консистенции мокрого песка. 2. Примерно половину соли виоложить на противень, застеленный фольгой, плотно прижимая руками. 3. Рыбку вымыть, очистить от внутренности и виоложить на противень. В брюшко поместить тимьян или другую зелень по вкусу, а также вложить несколько ломтиков лимона. 4. Сверху засыпать второй половиной соли и отправить в разогретую духовку. Готовится рыбка около 30-40 минут. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. 5. Когда Дорода, запеченная в соли в домашних условиях готова, ее нужно аккуратно достать и очистить от соли, подавать к столу с гарниром или овощами. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Вот из чего готовим блюдо. Соль, 700 грамм, Дорода, 2 штуки, веточки тимьяна,